Симметрия чувств такая, как есть, это все, что хочу И сияет, как свет в темноте наших свечения Что такое любовь, философский трактат Не пищает себя, без нее пустота Это все, что имеет значение И где-то Стаиваем этот космос. Нет ряси, я всегда найду тебя. Я клянусь, что я найду. Отдаляясь от потеряемся Что такое любовь? Философский трактат Не вмещает себя, без нее пустота Ты и я Разве этого мало? Там где-то между небом и землей Мы вместе Ты и я сплошная По звездам. По звездам. По звездам. Хочу и сияет, как свет в темноте наших освещение. Что такое любовь, философский трактат? Не мещая себя, без нее пустота. Это все, что имеет вс.